Валерий Николаев скрывает подробности личной жизни от посторонних. Известно, что в 2014 году он женился на гимнастке Эльмире Земсковой. Уже через год после свадьбы влюбленные начали планировать прибавление в семье. Правда, много лет подряд супругам не удавалось решить вопрос с рождением ребенка. Как выяснилось, в прошлом году актер наконец-то снова стал отцом. Николаев молчал о рождении второго ребенка 7 месяцев и, вероятно, продолжал бы и дальше, если бы не съемки в шоу «Танцы со звездами» на канале «Россия-1». Судьи проекта заподозрили, что актера связывает с его партнершей Александрой Акимовой что-то большее, чем дружба. Валерий отреагировал резко и заявил, что находится не в том положении, чтобы крутить роман с танцовщицей. «Мы репетируем с Сашиным молодым человеком. А меня ждет дома жена с семимесячным сыном». Поэтому искры искрами, а потом по домам, — признался Николаев. Любопытно, что до этого артист ни разу не говорил в интервью о появлении наследника. В СМИ упоминалась только взрослая дочь Николаева — Дарья от брака с Ириной Апексимовой. Напомним, что нынешняя жена младше Николаева на 19 лет. Кстати, супруги, похоже, не собираются останавливаться на одном общем ребенке. В 2020 году актер намекнул, что они планируют создать большую семью. Она тот самый случай, когда в человеке есть все. И супруга, и любовница, и подруга, и настоящий друг, и, я надеюсь, мать наших будущих детей, говорил Валерий на съемках шоу «Судьба человека».